Друзья, всем привет, сегодня у меня очень хорошее настроение, сегодня мы с вами поторгуем в режиме онлайн по пробитиям уровней Вы меня просили повторить пробитие уровней, сегодня мы с вами это сделаем Давайте с вами начинать, буду я как обычно просматривать валютные пары на 5 минутном тайфрейме На 5 минут я не увидел никаких ситуаций для пробития, я перехожу на минутный тайфрейм Давайте с вами поторгуем по импульсам, на небольшое время экспирации по импульсам Валютная пара британский фунт японская иена, снизу находится небольшой локальный уровень поддержки, захожу сразу же на пробитие вот наш локальный уровень поддержки, локальная область. Мы заходим на пробитие этой области, видим поджатие, небольшой нисходящий треугольник. Также, если мы перейдем на 5-минутный тайфрейм, мы кое-что заметим. Во-первых, это нисходящий тренд, который очень заметен. Помимо нисходящего тренда, в данном месте у нас есть огромная тень сверху. То есть, обратите внимание на это движение был импульс на повышение, потом цену резко вытолкнули и толкнули на понижение. То есть потенциал здесь на понижение. Следуя по всем факторам, учитывая все факторы. Открываем минусный тайфрейм и дожидаемся конца сделочки. Подготовим сразу же перекрытие. Остается 7 секунд, цена у нас пока что немножко застряла в области. Дожидаемся. Импульс на повышение, ловим, перекрываемся. Первая сделка нас заходит в минус. То есть вот, ребятки, у нас область поддержки. Анализ не изменился, мы заходим на пробитие этой области. Цена у нас держится в этой области, зашел я не в очень удачной точки входа, теперь подобрал более хорошую точку входа. Поскольку у нас сейчас идет импульсная торговля, то каждый пунктик нам важен, каждый пунктик имеет значение. Ну и следующий перекрытие у нас будет немножко пониже, а, уже произошло пробитие, уже произошло пробитие. Все, дожидаемся конца этой сделки. Я, кстати, давненько таким способом не торговал, в основном я сейчас торгую по 5 минут, по 10 минут, время экспирации использую. Вот такая вот импульсная торговля на пробитие локальных уровней, я ее давно не использовал. Поэтому за долгий период времени данная торговая сессия будет, можно сказать, что уникальной. Я очень-очень давно так не торговал. Итак, перекрытие у нас заходит в плюс. Ищем следующие ситуации для пробития уровней. Смотрите, валютная пара евро швейцарский франк. Здесь кое-какая есть интересная ситуация, давайте ее рассмотрим более подробно. На пяти минутке ничего не вижу. На 15 минутке вижу тени снизу, которые указывают на повышение, но у нас здесь нисходящий тренд. Здесь находится область поддержки. В принципе, неплохая ситуация. Происходит у нас выстрел. Немножко не успел зайти. Давайте подождем откатика, если он будет, то мы зайдем. Отлично, откатик, заходим на повышение. На 5 минутке я ничего не увидел. Как я сказал, на 15 минутке я увидел а, свечные формации, которые указывают на повышение. Данные свечи в совокупности указывают на повышение То есть тени у нас снизу присутствуют Небольшое поглощение, уверенная свеча на повышение И мы зашли здесь на повышение Также присутствует здесь область поддержки Достаточно сильная область поддержки Вот наша область Как видим, здесь у нас было скопление Что указывает на силу данной области поддержки Как правило, области, в которых происходили значительные скопления, являются сильными Готовим сразу же перекрытие все как обычно. Хотелось зайти немножко пораньше. хотела зайти в данном месте примерно, но цена уже стрельнула. Поэтому я не успел зайти в более хорошие точки входа. Происходит небольшое движение на понижение. Точка для перекрытия у нас будет примерно в данном месте. В данном месте мы с вами перекроемся. Пока что ждем. 6 секунд остается. Цена стоит на месте. И сделочка у нас заходит в небольшой минус, ничего страшного в этом нет. Цена у нас стреляет до нашей точки перекрытия, заходим, перекрываемся на повышение. И следующая точка для перекрытия у нас будет в данном месте. Готовим перекрытие и дожидаемся. Такая немножко агрессивная, да, опасненькая торговля импульсная, но тем не менее, раньше я данный пробитие использовал постоянно. Сейчас у меня появился какой-то набор знаний, набор закономерностей, которые я использую, а вот раньше я чисто по пробитиям локальных уровней заходил, заходил, заходил постоянно и ловил такие импульсные движения. Цена у нас стреляет до нашей следующей точки перекрытия, еще немножко желательно, чтобы она ушла вниз и я зайду. Итак, цена дошла до нашей точки, отлично открылся я там где надо. И переходим к первоначальной сумме сделки. Но опять же, ребятки, я использую множество подтверждений. Я не захожу как попало или что-то еще. У меня есть как минимум всегда три основания для захода в каждую сделку. Напоминаю правило про основания стола. да? Кто не смотрел, я, может быть, оставлю подсказки, если не забуду. То есть для захода в каждую сделку нам нужны какие-то подтверждения, какие-то основания, чтобы зайти в сделку. Именно за счет этого появляется уверенность. Итак, остается 15 секунд. Ловим с вами импульс на повышение. И сделочка у нас заходит в плюс. Еще раз рассказываю, что у нас здесь произошло. И на что я опирался, то есть у нас здесь есть небольшая локальная область сопротивления Видим определенные реакции То есть я понимаю, что цена у нас ходит консолидации Но внутри этой консолидации есть свои локальные уровни На которые цена реагирует У нас происходит здесь поджатие к данной области а На 15 минутном тайфрейме я увидел подтверждение Здесь у нас произошел импульс, и я зашел на этом импульсе Потом цена немножко откатилась и Я зашел уже от этой области, перекрылся в первый раз И последнее перекрытие я поставил от данной области поддержки Давайте все и сотру. Вот у нас наша область поддержки, от которой я перекрылся. Опять же, локальная. Именно локальные уровни дают нам точки входа. Давайте с вами искать следующие ситуации. Сна может пробивать данные локальные уровни туда и обратно. То есть локальные уровни это незначимые, незначительные уровни. Но от них, с помощью них, можно ловить... Прекрасные импульсы И давайте на сегодня найдем последнюю ситуацию и ее отработаем Пошли у нас на валютных парах какие-то импульсные движения Происходят сильные импульсы Скорее всего вышла новость 14.45 Так, давайте-ка посмотрим Да, в 14.45 вышли новости по евро Вот данные новости Аж 4 новости в 3 головы Неплохо, неплохо Ну что, ребятки, воспользуемся этой новостью Я думаю, можно зайти на откатик после такого импульса Учитывая то, что здесь находится уровень сопротивления, можно зайти на откат на 8 минут. Заходим на понижение. Предлагаю сегодня добить наш депозит до 17 тысяч. То есть 14.45 в вышли новости по евро. А у нас произошел сильный, мощный импульс на повышение, после которого всегда происходит откат. И зашли мы на откат, на коррекцию. Давайте с вами дожидаться. Итак, нас продолжает щемить на повышение. Если такая ситуация произойдет Если у нас сделка закроется в минус То мы зашли здесь до конца часа И если цена будет до конца часа идти на повышение То вероятнее всего на открытии нового часа Произойдет именно тот откат, которого мы ждем Поэтому если эта сделка зайдет в минус То мы с вами перекроемся Без проблем Итак, готовим перекрытие Время экспирации в 5 минут Будем сходить на открытие следующего часа Вижу здесь определенные признаки разворота Думаю, стоит зайти здесь Перекрываемся Переходим к первоначальной сумме сделки. Зашел я на открытие следующего часа, как я уже говорил, и дожидаемся нашей сделки. Сегодня такая интересненькая торговля, импульсная, даже словили импульсы по новостям. Итак, цена пока стоит на месте, сейчас у нас произойдет открытие часа, посмотрим, что у нас будет на открытии часа. И нужно разработать план действий, если эта сделка зайдет в минус. И пока что все идет по нашему прогнозу. Я говорил, что на открытии часа вероятен всего откат. Достаточно сильный. Посмотрим, так ли это будет на самом деле. Остается 4 минуты, дожидаемся конца сделки. Отлично, пока все идет по плану, произошел сильный откат от данного движения. Остается 40 секунд, и думаю, план действий здесь отменяется. План действий того, если эта сделка ждет в минус. Потому что дальнейшего плана идеи у меня не было. Я бы, скорее всего, просто зафиксировал убыток. Сделочку на заходит в плюс. Перекрытие мы с вами отработали, и на депозите у нас... 17 тысяч. Мы выполнили сегодняшнюю нашу цель. Отлично, ребятки. Вот такая вот агрессивненькая, опасненькая торговля у нас сегодня получилась. Торговля с помощью импульсных движений. Опять же, не советую так торговать, если вы в этом не очень разбираетесь. Я просто сегодня смотрел ситуацию на 5 минут в ничего не увидел и перешел на минутный тайфрейм, чтобы долго не ждать. Я так торговал несколько лет, поэтому у меня есть определенный опыт. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр и за вашу поддержку. Я очень сильно вам благодарен за то, что вы меня так поддерживаете. Под каждым видео вы пишете свои слова благодарности, вдохновляете меня, поддерживаете. Огромное вам за это спасибо. Обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, если очень подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Пишите в комментариях ваше мнение, какую-то вашу обратную связь, задавайте вопросы, предлагайте темы и так далее. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.